Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня тема это «Как прорабатывать убеждения при неврозе». Сразу хочу сказать, что убеждения это не ключевой момент, потому что все ваши убеждения состоят из отдельных восприятий, отдельных событий в жизни. И проработка убеждений практически бесполезна напрямую. То есть мы не можем проработать ваши какие-то глубинные убеждения, сформированные годами. Представьте себе, что вы что-то делаете сейчас с убеждениями, которые крепли годами на основе вашего огромного жизненного опыта. Это такие, представьте себе, шары для боулинга, которые вы пытаетесь зубочисткой как-то разломать. Это не выйдет. Но при этом... Ваши убеждения сформированы отдельными событиями в жизни Которые как бы такими ниточками подкрепляют все время эти убеждения Подпитывают То есть то, как я воспринимаю отдельные ситуации Причем даже если вы вспоминаете То есть вы вспоминаете какие-то ситуации На основе которых вы делаете отдельные выводы Которые подкрепляют общее убеждение деструктивные убеждения, так называемое О них мы сегодня тоже поговорим и вот эти нити, они все время подпитывают ваше деструктивное большое убеждение. Поэтому в первую очередь нужно не попытаться убрать или заменить эти убеждения, а нужно убрать их подпитку. То есть это значит, что ваша задача научиться менять восприятие к локальным ситуациям, к локальным событиям, чтобы в итоге поменять ваши глубинные убеждения. К сожалению, это достаточно не быстрый процесс и он и не может быть быстрым потому что ваши текущие убеждения которые вы хотите убрать вы как бы всю жизнь эти убеждения формировали и вдруг сегодня решили что они плохие вам не подходят и надо их убирать представьте себе там, целый каждый день в своей жизни вы эти убеждения подкрепляете а вдруг в какой-то день считаете, о, я совершил ошибку, и хотите как можно быстрее эти убеждения поменять. Э, такого не произойдет, это никогда не происходит так в жизни, то есть не происходит каких-то резких изменений. Всегда это рост постепенный, спад постепенный, поэтому вам нужно идти от частного к общим этим убеждениям. Теперь давайте поговорим про сами эти убеждения, то есть, с какими убеждениями чаще всего приходится работать мне, допустим, в рамках курса психотерапии. Но я не работаю с ними напрямую. То есть сейчас мы определимся. Смотрите, возьмем для примера убежденность человека, что он ненормальный. Это одна из убежденностей серьезных, которая звучит следующим образом. «Со мной что-то не так. Это ненормально. Это так не должно быть». «Я неадекватный» и так далее. Вот когда человек сомневается в своей психической здравости, в том или ином ключе, это связано с его убежденностью на самом деле, что с ним что-то не так, или что с ним что-то может вскоре произойти. То есть он может не считать себя сейчас, что он сумасшедший, но считает, что он способен стать сумасшедшим. Это практически одно и то же. Убежденность «я сумасшедший уже» или убежденность «я могу стать сумасшедшим в ближайшее время», это практически одно и то же. Так вот, если мы говорим о такой убежденности, я сумасшедший, предположим, что кто-то вам говорит, вы приходите к психиатру, и он вам говорит, ты что, вот показатели, вот они какие признаки сумасшедшего, у тебя ни одного признака нету, сумасшедший вот, а ты совершенно адекватный, вот потому-то, потому-то, потому-то, ты слушай меня, я все знаю. Вы выходите от психиатра с облегчением. Ваша убежденность только что психиатр таким вот волшебным жестом просто взял и убрал эту убежденность. И вот вы окрыленный Я абсолютно здоров. Отлично, отлично. Бежите домой и чувствуете себя несколько дней великолепно. Считая себя абсолютно нормальным человеком. Казалось бы, счастью нет предела и конца. Но... Наступает ваши отдельные восприятия и вы снова идете, на, допустим, на, на улицу и, или, допустим, слушаете новости, и вдруг слышите, один из знаменитых людей вдруг покончил с собой. И это отдельное событие, которое вы тут же воспринимаете. Это ненормально, что он так сделал, а вдруг я тоже так сделаю. Хоп! Началось подтверждение. Первое восприятие, подтвердившее убежденность, что все-таки я могу сойти с ума. И, окей, допустим, это единственное восприятие, оно не вернуло вас обратно в убежденность, что вы можете сойти с ума. Вы идете дальше, идете, гуляете и так далее. Тут же вспоминаете, как у вас по ночам были кошмары или что вам сегодня снилось. И вам снилось, например, что вы берете... И едите лягушек, разогрев их в микроволновке. Вот такая бредятина вам приснилась. Кому не, не снится, да? Но вы считаете, что это признак вашей ненормальности. Тут же еще одно доказательство. То, как вы восприняли этот случай, подкрепляет убежденность в ненормальности. И это вопрос времени, когда будет очередное подтверждение, которое снова закрепит у вас убежденность. Черт, а все-таки психиатр, наверное, ошибся. Все-таки я. Ненормальный или могу сойти с ума. И вот таким образом, на основе отдельного восприятия отдельных событий, вы снова обратно подкрепляете эту убежденность. Почему? Ну, потому что вы так делаете годами. Вы годами подкрепляли эту убежденность, вот она и сформировалась. Поэтому, даже если вы вдруг поменяли эту убежденность на основе слов моих других специалистов, это будет давать только временный эффект, потому что основной проблем является продолжение воспринимать отдельные события как признаки ненормальности, которые подкрепляют общее убеждение, что с вами что-то не так, либо с вами может что-то случиться не так, что вы можете сойти с ума. И вот поэтому работаем мы от частного к общему. То есть я не трогаю глубинные убеждения клиентов, я разбираю текущие восприятия ситуации, на основе которых меняются глубины убеждения. И в какой-то момент человек просто мне говорит на одной из консультаций: знаете, я вообще перестал париться по поводу нормальной или нет. Для меня это уже перестало быть важно почему-то. Я говорю, как, почему-то, потому что мы все эти ситуации проработали, у вас нет доказательств больше того, что вы человек ненормальный. Вот вы и успокоились. То есть, все, что человек считал доказательствами своей ненормальности, было проработано, и после этого перестал он так считать. Далее. Первое убеждение, мы можем сказать, это связано с базовыми страхами. То есть, мы можем формулировать эти убежденности по-разному, но они все будут отношениями иметь к базовым страхам. Первый базовый страх. Страх за свое здоровье. Убежденность здесь, что я чем-то болен и чем-то недообследован. Либо я могу быстро чем-то заразиться и, соответственно, умереть. Моя жизнь может быстро закончиться. Вот убежденность. Либо я уже чем-то болен, либо я легко могу быстро заразиться чем-то и быть болен. Это вот убежденность такая. Поэтому человек кашлянул, я заболел. Подумал пойти, там, допустим, на прогулку, а вдруг простужусь. И все будет связано с этим. Даже может быть, кстати, несколько убеждений одновременно. Второе. Это, соответственно, я ненормальный. Либо я могу стать ненормальным в ближайшее время. Например, моя психика будет так расшатана, что я в итоге совершу суицид. Или сойду с ума. То есть я либо уже сумасшедший, либо могу стать сумасшедшим. Я все время все оцениваю на нормально-ненормально. А в случае со здоровьем, когда я боюсь считаю, что я уже чем-то болен, либо могу заболеть То здесь я все оцениваю как болезнь, не болезнь, приведет к болезни, не приведет к болезни И третье, это отношение окружающих То есть здесь моя убежденность Я никчемный, я неудачник, я никому не нужен Люди, соответственно, меня ни во что не ставят я, соответственно, если буду общаться, обязательно опозорюсь я обязательно провалюсь, у меня не получится. Люди подумают, что я неудачник. То есть, либо они уже думают, что я неудачник. И, и я так себя считаю, уже воспринимаю. Либо я боюсь, что я буду взаимодействовать с людьми. И произойдет что-то, что они посчитают, что я неудачник, плохой, э, тупой, глупый, ни на что не способный и так далее. И вот эти три убежденности, такие три шара для боулинга. Они короче стоят и на основе вашей жизни, вот вы ходите по жизни. И вы как бы, о, подтверждает убежденность. О, и это подтверждает. Что подтверждает убежденность? Например, что люди ко мне плохо относятся. Вам сказали, что перезвонят через час, не перезвонили. Человек делает вывод. Я не произвел достаточного впечатления. Они просто поклали на меня. Им пофигу на меня. Они относятся ко мне пренебрежительно. Потому что я неудачник. Тревога. Когда человек, допустим, тревожится за свою психику, Подумал он там, пойти на кухню, ой, а вдруг я возьму нож и что-то кому-нибудь сделаю. Есть, такие страхи. За здоровье человек боится это когда он, допустим, идет сдавать анализы, а вдруг у меня сейчас чего-нибудь там найдут плохое, неизлечимое, я умру. И вот получается, что пока человек отдельные свои события воспринимает вот таким вот образом, он подкрепляет свои убеждения. Чтобы развеять эти убеждения, это шары для боулинга. Нужно перестать их подпитывать за счет изменения отдельных восприятий, отдельных событий. Грубо говоря, вы всегда должны спрашивать. Вот я вот зачастую бывает, когда клиенты заходят в такой некий ступор, когда им тяжело определять события. Я им говорю, все очень просто. Например, человек беспокоится за свою психику, считает, что он ненормальный Я говорю все, что вы считаете ненормальным в своей жизни или признаком того, что вы ненормальный, является событием. Он говорит, все, я говорю, да. А то, что я вчера думал о том, что... Ну, например, он думал, я думал о том, что это э, ненормально сидеть все время в телефоне. Я говорю, вот, отлично, вспомнил, что весь день сидел в телефоне. Это ненормально, это тревога. Мы должны разобрать это. Человек говорит, хорошо, а если я там вспомнил, что я когда сижу, ничем не занимаюсь, у меня музыка в голове. Я говорю, отлично, вспомнил, что у меня музыка в голове, когда ничем не занят. Это ненормально, это тревога. И вот все, что он считает ненормальным, ты берешь, и говоришь, окей, скажи мне, что, что, что, что, что. Это все прорабатывается. Человек начинает это воспринимать нейтрально или естественно. И он таким образом эту убежденность, которая этими событиями подкреплялась, она уменьшается и потом пропадает. Дело как раз именно в том, что напрямую никакие убежденности не уходят, потому что они подкреплены вашим жизненным опытом. Это как, знаете, как а, некий вывод, большой-большой вывод на основе всего-всего вашего жизненного опыта. И вот пока этот жизненный опыт кусочками не переработать, вы как бы получаете вот этот вывод. Если все эти ситуации переработаны, они дают другой уже вывод. И вот за счет этого и происходит переработка и изменение вот этих вот невротических убеждений, сформированных, с которыми человек ходит, и которые он формировал достаточно долгое время. Вот. Поэтому внедряйте эту технологию и прорабатывайте правильно свои убеждения при неврозе. Оставшиеся все вопросы, как всегда, можете смело писать в комментариях. Я обязательно Сниму на них видео. И очень большое спасибо всем за поддержку моего канала. Спасибо, друзья. Всем пока.